Хейл, кушать зовут. Сколько? Кто это со мной тут? А это же наречие. А-а-а-а-лесерс. а Это короче избавил. У нас 90 рублей, мы хотим дойти до 5 соток. Вообще на языках сразу откроем кролика, который кусок говна не кис на самом деле. Сколько то он стоит? 25. Но мы немного в минусах. Еще раз. Не Давай попробуем. Бля, зачем я попробовал? Мы сейчас еще больше бабы купим. О, это вроде окуп содержит. держи. окуп, да. Так, надо что-то еще открыть. Ну давай, пикачу. Детектив. Детектив, да, детектив. О. О, это окуп. Еще раз. А, нет, еще раз мы его так не будем. Это плохо. Это Есть плохо. вроде калаши. Вот хочу калашей. Давай. Валента, все, вот это о, тоже окуп. Окуп. 140. Так, продаем, я покажу. Дай мы, знаешь, как сделаем вот эту вот линейку всю соберем. Давай. По очереди. Сильвер. Из Сильвера нам сейчас выпадет какое-нибудь говно. Выживший. <говорит> <говорит> Давай пока оставим. Потом, если что у нас это, из говна скину будет контракт. Онлайн 803 на сайте. Белая рыба. Один Это не окуп. Ну считаю, у нас там есть еще этот. В запасе да, все есть да. О, валентность ну, Нихрена себе ну все, мы, считаем, <с if you're in> мы считаем, купили уже заранее это, кейсы Немного Так, Биг Из Биг что? 100 трек Луная Ночь 50 рублей <эрит> а, ну 50, ну 50 рублей, но ну, окупай а все равно, радует, радует прям. И давай Глобал Элита Глобал Элита Серебряный Кварц, но это минус Абру Капец, он дешевый 260 yeah. рублей а, 2, Предлагаю 2, Аврору 6. и Джуди открыть да-да-да, погнали. -да -да. Летим. Стрелковая дисциплина это в минусы. Минус. Давай-ка. Джуди, покажи мастер-клас, дай градик. Сколько у нас? Ай-яй-яй. Говно. Продадим еще раз откроем. Давай. Что-то мне подскажешь, что он сейчас выдаст. Должен. Давай, Понял. Говно. У нас есть это. Давай попробуем апгрейд настом. Королевский легион. Хорош прокрут. Нет, не, не, не, не, не, не, не, не. Печально. Но я думаю, это надо про, теперь надо 200 делать. Зубная фея. Используем 5 рублей от баланса. 3 рубля. И 39 копеек, это самое главное. И он заходит. Продаем? Хорошо. Продаем? Давай а, да. Давай продадим. Я думаю, мы дойдем до 500. Филкунчик. Филкунчик. Ну-ка, филкунчик, когда. Статрек накрыл. Сколько он стоит? 152 рубля. А нет. Я хочу попросить 150 с него. Нет, не 150, 250 хочу попробовать сделать. На Сайрекс. Сай... Ч я сказал? А, Добавили. Хороший прокрут. И это вроде угол. О! А вот это хорошо. Это нифига Можем открыть вообще.. Р Роберто правда, вроде не хватает. На Роберто? Где Роберто у нас? Вот-вот. 49, справа. Право-право-право. Вверх и право. А, не, не, нам не хватит вроде. Да, нам не хватит чуть-чуть. Давай попробуем закупиться, если что, потом в Роберто идем открывать. Давай Друзья мои, это... Раз а, раз. это нихрена. Не... А, что? Продадим? Теперь нам вроде что? хватает. Да, да, да все хватает. Почему? Да, хватает? Чё, Роберто? Да. Поехали. Давай, контент. Не это контент. Детка, это контент. А что? А, яй яй. Нет, это, ну, не это не выгодно. А, давай едьте. Давай едьте, прям по морде дадим едьте один раз. О. Юй юй юй юй. О, ну продадим? Давай Мы пойдем Роберто открывать сейчас. А давай. давай. Скок... О, у нас еще есть лишняя сотка, давай мы немного этот шанс убавим Паралакс, ладно Вот тебе убавили шанс Вот сейчас, давай по поврум... стой, давай по на 400, а вдруг Я немного а балика вдруг? добавлю, сколько, ну рублей 26 давай добавлю У нас 4, Хороший прокрут, хороший прокрут Шуб... Нет. Нет, не зависит не же... Нормально А там есть самому... снегурочка за 500 рублей а что лучше, надо да, подумать. А чё в снегурочке? Давай снегурочку откроем, мы ее же еще а не ой. открывали. Вот главное, чтобы не говно за 100 рублей выпало, а на срать насрать. Говно за 100 рублей выпало. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, давай пастом щелкунчика. Седмит. Жар. Такое. Вот. Ну, блин, ну... Да, говняшка, конечно, говняшка ещё та, но я думаю... Ай, не залетает, печально. Аврора Не подведи Уфа 140 А нет, меньше уже стоит Уже меньше стоит, да Низ твои даймы 10, 10. Но ну, я можно чисто по приколу Потому что он купил Да, она ровно 10% А и вдруг повезет Вдруг А вдруг 100% ровно Джуди Ну не, я верю в Джуди на самом-то деле Я очень сильно верю это окуп. А это окуп Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это 12 рублей на балансе ол. Это о хрусталь О, 340, 315. 315. Она Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это ол. Это Это Печально. Давай-ка еще раз съедете открою. Ой. Вот что. -то... Он мне прям так, знаешь. В руки. О! О <с хорошо. Такой нравится. Выйда продолжается. Пантера. Пантерс. Снова сто процентов. Че, еще раз съедете? Давай. Так, ну-ка что, тут у нас. Ай, хрена тень, ай, говняшка. Надо, знаешь, попробовать ее на 250, 250. делать. Да, -да, да А давай брызги волны. Это синий скин, потому что это из коллекции Браво. Коллекция Браво не подводит. Но не сейчас, походу, подвела. Ну ладно, у нас 187 рублей на балансе, я думаю. Аргентин хочешь откроем? Давай. Честно, я не знаю. Я его последний раз давно трогал, очень давно на 100 рублей, да не 1000 меньше. Так, щелкончик нам дает 120 рублей, а призраки. 17. Так, 18, 180. Давай-ка, токсичность, какой я являюсь на самом-то деле. Уровень. Прям идеально. Давай, Ну, ну, не... Ты не... Ты не... еще на Ты не... Ты Вообще ничего. А вот на 20, понятно? Я еще хочу. Во, нормально. Давай. Он даже не зашел, прикинь. Он даже не зашел. Ну бы... ладно, это был кушать, это было открытие. Максимальное то, что мы выбили, это 315 рублей. Причем, смотри, ошибаюсь, раз, хрусталь. Что? Два. два. Раз, раз, два, три хрусталь. Надо было все-таки одну закрывать себе. Вот самое дорогое то, что мы выбили. кушали. Да. Не, по сути... Неплохое по неплохо ну, открытие. Не открытие. Потихоньку нарабатывай минус, чтобы прям в один момент... Оба, бах! Да, ты был... уже большой минус. 1500 уже точно есть. Ну, это было, в общем, кушать. А со мной был Алысер. Ссылка на его там будет где-то в описании, возможно, если я не забуду. Хм. Ну, возможно, в закрепленном комментарии. Он же что-то напишет. Ты же что там пишешь? Конечно, ты напишешь, куда-то ну всем спасибо, это был кушать. Всем спасибо, всем Пока. пока.